Я уже приехала в аэропорт, взяла себе в duty free э, водичку в самолет, заказала кофе, так как я проснулась в 6 утра, потому что я не могла уже дальше спать из-за волнения. Ну, знаете, это такое приятное волнение, как там перед днем рождения или перед Новым Годом. вот. Наверное, волнение в первую очередь, потому что я не путешествовала в Европу с 2019 года, а тем более сейчас я буду ехать самостоятельно. Но это такое приятное волнение, поэтому думаю, что все будет круто. И я буду открывать свой кофе, и увидимся с вами в Аршале. И это влог с соревнований Golden Champions Cup, который проходит в Варшаве. Сегодня уже второй день, как я приехала в Польшу. Вчера была регистрация, сейчас я в отеле. Я очень счастлива вообще, что я нахожусь здесь. Я до сих пор не могу поверить. Это мой первый турнир NPC, это мой первый турнир в Европе. И это очень много для меня значит. Меня готовит тренер из США, а именно Дейраджа Хилл. Вы можете увидеть ее профиль, я его добавлю внизу, что обязательно зайдите к ней на страничку и посмотрите, какая она крутая. Это не только про атлет, но и один из топовых тренеров США. Вчера уже прошла регистрация на турнир, за него это, конечно, больше времени, чем я ожидала. Я была очень уставшая после перелета, после долгого ожидания регистрации, плюс регистрация закончилась в полдесятого вечера и на тренировку я просто не успела, но и же мне сказала, что все-таки лучше не идти заниматься, когда я настолько уставшая, поэтому я пошла домой наносить грим, что тоже не очень хорошо, конечно, сложилось, потому что я его нанесла немножко не так, как хотелось и допустила несколько ошибок, поэтому сегодня я буду стараться перекрыть вчерашние ошибки, потому что пока что я не очень довольна тем, как выглядит грим на мне регистрация за исключением того что заняла очень большое количество времени я просидела там четыре с половиной часа пока меня зарегистрировали в целом прошла неплохо я встретила там очень крутых атлетов кроме того нам подарили классные подарки в том числе майка которую вы видите на мне сейчас это также подарок от организаторов сегодня я уже сходила на тренировку раньше и сейчас буду уже отдыхать, Очень надеюсь сходить посмотреть на сцену и на первый день турнира, который сейчас будет проходить, вернее он уже проходит, это Кубок Польши, потому что я бы очень хотела увидеть сцену, ее размер, глубину, освещение для того, чтобы быть более подготовленной на завтра. Из сложностей, с которыми я здесь столкнулась, в первую очередь это отсутствие холодильника в номере, поэтому мне пришлось идти в Ашан покупать продукты, я думаю, что вставлю где-то здесь клип того, как я ходила за продуктами, вот, и что я купила, потому что... Пришлось импровизировать и покупать то, что не портится без холодильника. Сегодня я уже покушала, я довольна, у меня сегодня загруз. Я уже отправила тренеру отчет формой «Мы довольны». То есть я смело могу сказать, что, наверное, на данный момент это самая лучшая моя форма, в которой я когда-либо находилась в жизни. И это уже огромная победа над собой. Поэтому у меня такой боевой настрой на завтра. Еще позже вечером, как я уже сказала, я буду наносить гримм подготавливать волосы, то есть буду делать на ночь прическу. И я думаю, что мы с вами уже увидимся завтра. Дроби, у меня четвертое место. Я до сих пор не могу в это поверить, потому что уровень нереальный, девочки выглядят просто великолепно, и честно на седьмом небе отчасти. Я уже дома вернулась с турнира. Я думаю, это заметно потому, какой у меня прекрасный сейчас пятнистый грим. Смывается он, конечно, очень жестко. Я думаю, что мне еще неделю придется себя драить мочалками для того, чтобы он отмылся. Но я хочу с вами поделиться своими впечатлениями, мыслями, планами, выводами, которые я для себя сделала после своего первого турнира в NPC. На самом деле, я хотела снять больше материала изначально для вас во время соревнований, но... Настолько меня как-то захватила вот эта вся атмосфера, что ли, мне хотелось ее по максимуму впитать, и, к сожалению, поэтому я, наверное, какие-то моменты упустила, но так как впереди еще будет один турнир, я обязательно для вас сниму больше деталей, я покажу вам более детальное питание, мейкап. Все вот эти вот интересные нюансы. Поэтому убедитесь, что вы подписаны на мой канал. А пока я с вами поделюсь своими впечатлениями о турнире NPC Golden Champions Cup, который проходил в Варшаве. Это был турнир уровня Pro Qualifier. Началось все с перелета. И на самом деле я ожидала, что будет сложнее, так как... До сих пор есть ограничения по путешествиям, но, в принципе, у меня все прошло достаточно гладко в этот раз. Первый же день я пошла в Ашан за продуктами, потому что, как оказалось, в номере у меня не было холодильника, и мне пришлось искать варианты питания, которые не портятся, то есть продукты, которые можно хранить без холодильника. Кстати, не обращайте внимания на мои ногти, они после грима тоже выглядят, конечно жестоко. Я хотела вам также показать мои приемы пищи, но, как я уже сказала, у меня немножко захлестнуло волной, и я совсем об этом забыла, у меня вылетело это из головы. С тренировками все было намного проще, как оказалось, рядом с отелем находится очень классный зал Jack Gym. Все прошло отлично, зал крутой, я очень им была довольна. Во-первых, очень приятный персонал, большой выбор тренажеров, так что в субботу у меня тренировка удалась на славу. Веселая история у меня сложилась с гримом. Я использую набор для самостоятельного нанесения грима от Protan. И первый слой я нанесла еще дома в Киеве, это был обычный базовый слой классического оттенка, и в пятницу я должна была наносить второй слой уже супер темного грима. Я не знаю, из-за того, что я была очень сильно уставшая, или из-за того, что в номере было темно, но нанесла я его не совсем удачно, и кроме того, я забыла на ночь надеть штаны. А после нанесения грима обязательно нужно спать в темной одежде на длинный рукав, то есть закрытые ноги, длинные штаны, эта одежда должна быть свободной для того, чтобы ночью нигде там ничего не прилипло и не оставались разводы. Естественно, что у меня и случилось, я проснулась на утро с огромными разводами на ногах, у меня голени прилипли к бедрам и получились очень красивые такие пятна на ногах и под ягодичными, поэтому в субботу мне пришлось более тщательно вечером наносить второй слой супертемного грима в общей сложности. Третий слой это был. И он уже все спас, исправил мои ошибки. В этом плане я была очень довольна. В воскресенье у меня осталось потом только нанести утром топ. И в принципе с двумя этими финальными нанесениями у меня грим полностью выровнялся. И со сцены выглядел отлично. Я очень довольна была. Я вообще обожаю протан, то, как он выглядит со сцены, оттенок, который получается. Кроме того, при самостоятельном нанесении потом, даже если где-то у меня капнет вода и получится небольшой развод, у меня есть с собой такая перчаточка, я на нее наношу немного топа и могу это место себе как бы исправить. Также на этом турнире по сравнению с соревнованиями, которые проходили месяц назад в Киеве, я решила изменить немного образ, и вместо ровных волос сделала их вьющимися, так как от природы у меня мои волосы такие немного волнистые, и мне было намного комфортнее с вьющимися волосами на сцене, я чувствовала себя больше, можно сказать, в своей тарелке. Также я немного поиграла с макияжем, и образом я была очень довольна, со сцены он выглядел эффектно, и я думаю, что этот же образ я буду использовать в следующих соревнованиях, которые будут проходить в Дании надеюсь все будет хорошо я туда доеду ничего не поменяется сам турнир конкретно вот в воскресенье прошел очень организованно в плане времени то есть все выходили вовремя по сути там у меня уже было время только взбрызнуть себя маслом для того чтобы подчеркнуть рельеф выполнить какие-то последние штрихи в образе немного перекусить ну и сделать небольшой памп для того чтобы мышцы на сцене были более наполненными. Говоря об участниках, честно, я была просто в шоке от того, какой там был уровень и как шикарно выглядели девочки. Да и вообще, в принципе. Все выглядели очень круто. Это был абсолютно новый для меня уровень. И для меня было уже огромной честью возможность выступать на одной сцене с такими сильными атлетами. Это меня действительно настолько вдохновило на дальнейшую работу и подарило такое огромное количество счастья, что я могу быть частью этого всего. Мне даже сложно это будет описать словами те эмоции, которые я испытывала в день турнира. Как результат, я взяла четвертое место. И это для меня шикарный на самом деле результат, потому что на турнире такого уровня даже взять четвертое место это уже огромное достижение как я уже сказала, все девочки были очень сильные, судейский состав тоже был очень крутой я абсолютно согласна со всеми результатами которые были, все было очень объективно и что немаловажно, я вынесла для себя очень много информации на тему того над чем мне нужно работать в дальнейшем на видео и фотографиях со сцены я увидела, что мне не хватает объема в плечах и в спине, и это то, на чем я буду интенсивно работать весь следующий год. И действительно, я поняла, что там дома, в зале, на фотографиях, на видео, видя свою форму, очень сложно ее оценить объективно по сравнению с тем, как она выглядит непосредственно уже на сцене, с гримом, с освещением, в образе. Именно такого масштаба турнир дает возможность понять мне, чего мне не хватает для того, чтобы восполнить эту нехватку в дальнейшем поэтому впечатления у меня самые яркие, и самые приятные, и результатом также, как я уже сказала, я более чем довольна, впереди через 4 недели еще один турнир, это Аматорская Олимпия в Дании, я очень-очень-очень взволнована, и, знаете, нахожусь в таком приятном предвкушении я уже не могу дождаться, чтобы скорее туда попасть. Но впереди еще 4 недели работы. Я бы хотела также с вами поделиться подготовкой к этому турниру. Так что обязательно подпишитесь на канал и не забудьте там нажать на колокольчик, для того чтобы получать уведомления, если вы хотите увидеть, как я буду готовиться к Аматорской Олимпии. Я надеюсь, вам было интересно наблюдать за моим опытом участия в соревнованиях npc Golden Champions Cup, которые проходили в Варшаве. Если вы хотите поддержать меня и мой канал, то ставьте этому видео лайк, делитесь им с друзьями, и до встречи в следующий раз. Пока-пока!